Таблетки больше не помогают. Ученые Казанского университета предложили решение проблемы лекарственной устойчивости. Мы создаем некоторый контейнер, который представляется, имеет нанометровый размер. Стоит из различных макроциклов, по-разному функционализированных различными химическими э, структурными фрагментами. И э, туда мы нагружаем лекарство. И мы его таким образом прячем и доставляем в клетку. Айти-лицей Казанского университета занял лидирующую позицию по количеству стабальников ЕГЭ. Подготовка ЕГЭ ⁇ это не вот 2-3 месяца подготовки, а это как бы стабильное обучение предмету. Вот. И это предварительнее не обучение шаблонов, это именно обучение ну, предмету от имени. По итогам всероссийского конкурса названа лучшая академическая группа выпускников. Мы получили огромное количество положительных эмоций. Вообще, этот конкурс стал нашим дебютом в совместной работе, потому что все мы разные. Каждый занимался в студенчестве своим любимым делом. И кто где преуспел. Всем привет! В эфире «Универ -ньюс, а о студии «Елизавета Никитина». В Казанском университете продолжается работа по созданию карбоновых полигонов. На очередном совещании ректору Ильшату Гафурову доложили о первых результатах проекта. <музыка> Проблему устойчивости к лекарствам решают ученые Казанского федерального университета. Почему организм привыкает к препаратам и не дает себе лечить, узнаете далее. Когда организм не может побороть определенную бактерию или вирус, несмотря на то, что человек принимает лекарства, такая проблема называется устойчивостью или, по-другому, резистентностью к препарату. Чаще всего она возникает в том случае, когда человек принимает лекарства не назначенным курсом, а частично. Многие лечатся как антибиотиками, например. Один-два дня выпил по таблеточке, ой, мне уже стало лучше. И все, ладно, я не буду остальное добивать, и так все нормально. А на самом деле организм привыкает. Вот, то есть, когда он не убивается до конца, остаются такие полуживые, так скажем, да, бактерии в организме. Они уже выживают вот в условиях этого лекарства и становятся к нему более устойчивы. Поэтому, конечно же, если мы начинаем какое-то лечение, то нам нужно его заканчивать до конца. Но если устойчивость все же сформировалась, то помочь в этом может так называемая маскировка лекарства. Это широкое научное направление, куда вносят вклад ученые со всего мира. В их числе и сотрудники Казанского федерального университета, которые используют так называемые макроциклы и собирают из них наночастицы по принципу конструктора лего. Так, под руководством Людмилы Якимовой были синтезированы макроциклические соединения, которые могут собираться в различные формы, и туда помещается лекарство. Так получается новая лекарственная форма. То есть, это вот как киндер-сюрприз, представляете? Там есть игрушка. Вот то же самое мы создаем некоторый контейнер, который, представляется, имеет нанометровый размер, стоит из различных макроциклов, по-разному функционализированных различными химическими э, структурными фрагментами. И туда мы нагружаем лекарство. И мы его таким образом прячем и доставляем в клетку. Такое спрятанное лекарство вредоносные организмы перестают узнавать, и тогда лечение будет приносить пользу. Но это не единственное преимущество макроциклических соединений. Они могут оказывать лечебное действие и без самого лекарства. Например, известно, что противораковые препараты очень агрессивны. Они разрушают не только сами раковые, но и здоровые клетки. И по словам Людмилы Якимовой, используемые учеными макроциклы могут бороться с больными клетками, но при этом сохранять нормальные клетки здоровыми. Есть два поколения макроцикла, точнее, их несколько, но мы работаем с двумя те колексарен, имеет вот такую форму, как конус, да, чашечка. Угу. Есть пустое дно и верхушечка. И вот такой пилар, это уже столбик. И вот как раз вот эти вот макроциклы, они могут между собой определенным образом взаимодействовать. Взаимодействуя друг с другом, макроциклы создают систему, которая уже была протестирована в лаборатории, показав успешный результат в борьбе с одним из видов раковых клеток. Работа ученых получила грантовую поддержку Российского научного фонда в 2017 году, и совсем недавно проект получил продление. Его руководитель Людмила Якимова выразила надежду на то, что спустя года разработка получит свое применение и станет надежным помощником в лечении людей. Диана Желенкова, по итогам прошедших экзаменов на брифинге в Министерстве образования и науки Республики Татарстан отметили лучшие школы по результатам ЕГЭ. Лидирующий позицию по количеству стобальников занял IT-лицей Казанского университета. 12 выпускников из IT-лицея Казанского университета набрали 100 баллов по предметам русский язык, математика и информатика. Один из учеников набрал в сумме 200 баллов по русскому языку и информатике. Ученики лицея поделились секретами подготовки. Буквально каждый каждый урок, каждый интенсив, мы прорабатывали какие-то темы. И Люция Рафаэлова сделала много для того, чтобы конкретно я написал на 100 баллов. И каждый из учеников в моем классе, в параллельном классе, сдал э, экзамен очень хорошо. Елена Анатольевна это наша учитель по информатике, нам очень сильно помогало, Она дала нам варианты, и вот за неделю до ЕГЭ нам нужно было порешать 10 вариантов на 100 баллов. То есть ты пока 10 вариантов не решишь, ты сидишь и решаешь. И вот это, мне кажется, очень сильно помогло. Следующий месяц перед экзаменом прям каждый день сидела, занималась семинарами с учителями. Вот, там, у нас учитель в школе отдельно готовится к учене прямо, поэтому вот, то есть заслуга получается учителя. Учителя рассказали о том, что в it лицее стараются внедрять индивидуальный подход к каждому ученику, что позволяет делать малочисленность людей в классах, около 15 человек в каждом. Мы стараемся использовать продукты компании Microsoft и организуют такую гибридную форму обучения, где дети могут частично работать самостоятельно, частично. Частично мы работаем с ними на уроках. Вот такой комплексный подход, наверное, позволил а, получить достаточно неплохой результат. Елена Митясева отметила, что нынешний ЕГЭ по информатике перешло в онлайн-формат, что облегчило задачу обучающимся. У меня 500 балликов. Этих ребят я веду 5 лет. Подготовка ЕГЭ – это не вот 2-3 месяца до подготовки, это как бы стабильное обучение предмету, вот. И это навещивание, обучение шаблонов, это именно обучение, ну, предметы от имени. Или лучше сказать, даже будущий профессий программистов. Сейчас уже выпускники IT-лицей активно подают документы в различные вузы России и ждут результатов поступления. Энджи Минибаева, Универньюз. Выпускники Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета стали лауреатами всероссийского конкурса «Лучшая академическая группа выпускников». О том, как проходил сам конкурс, расскажем далее. 4 июня по 10 июля прошел широкомасштабный праздник для всех выпускников страны. Студенческий выпускной включал в себя ряд мероприятий – онлайн-концерт, очно деловую программу, онлайн-акции и флешмобы. Выпускной объединил студентов более 300 вузов. Конкурс «Лучшая академическая группа выпускников» позволил определить самую талантливую и дружно-академическую группу. Он проводился в несколько этапов по двум номинациям – бакалавриат и специалитета магистратура. Выпускники Химического института, имени Бутлерова Казанского университета стали победителями конкурса «Лучшая академическая группа» старших курсов. Мы принимали участие в конкурсе «Лучшая академическая группа» в Казанском федеральном университете. Так как мы стали победителями в номинации «Лучшая академическая группа» среди старших курсов, мы победили и нас отправили для участия в конкурсе «Лучшая академическая группа» на всероссийском уровне. Конкурс проводился в три этапа – отборочный, полуфинал и финал. На этапе отбора участники сняли видео-визитку о группе и прошли тест по истории России. Полфинал был посвящен добровольчеству. Группа студентов из Казанского университета ездила в приют для животных в поселке Столбище. Туда они привезли корм и рабочие перчатки. Финал проводился в формате научного слэма. Ребятам необходимо было за пять минут интересно рассказать о своих исследованиях.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 По итогу конкурса ребята заняли третье место в номинации специалитета магистратура и выиграли поездку в Крым на творческий фестиваль «Таврида Арт», который пройдет в сентябре. Елизавета Никитина, Велия Басова, Универньюс. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!